Как научиться брать на себя ответственность здесь все очень просто делать это необходимо в письменном виде мы берем тот выбор который перед нами встал. Элементарный пример, заправлять или не заправлять постель. Мы берем лист бумаги, ручку и начинаем расписывать. Мы расписываем этот выбор по четырем позициям. Если я заправляю постель, то какие цены, какие напряги мне придется в связи с этим понести. Потраченное на это время, напряжение в спине, отвлечение от какого-то там маршрута обычно, потому что вскочил, побежал и занялся другими делами. Это напряжение, это цена. Да. Какие выгоды я получу, если я буду это делать? У меня будет порядок в комнате, я буду чувствовать дисциплину, я буду чувствовать себя вдохновленной. Короче, я буду чувствовать себя хорошо, так или иначе. Если я не буду заправлять постель, мы смотрим другую историю, то какие цены я буду платить за это? Вокруг меня будет бардак, кто-то из близких все время будет, но и недоволен. Я в этой постели могу, например, что-нибудь потерять. Ну, наушники, например. И их очень сложно будет найти, потому что когда заправляешь постель, находишь наушники. И какие выгоды я получу, если я не буду заправлять постель? Я останусь в привычной схеме, я сэкономлю полторы минуты времени, в любую минуту могу обратно туда лечь, как будто так и было. И вот когда произошло расписывание вот этих позиций по четырем пунктам, заправляю постель – цена выгода, не заправляю постель – цена выгода, и тогда я могу взять на себя ответственность, я могу сделать осознанный выбор и следовать ему. И это то, что не будет меня напрягать и не будет забирать мои силы и не будет тяготить меня в дальнейшем.